Доброго времени суток, дамы и господа. 26 августа 2019 года. Этот день запомнился многим. В этот день вышел World of Warcraft Classic. Люди ломанулись на сервера. Начались большие очереди. Началась первая прокачка. Через несколько дней некоторые люди апнули 60 уровень. Потом пошли зачищать овенные недра. И, конечно же, все это стримилось. Как мы прекрасно знаем, Twitch, довольно-таки известная популярная стриминговая платформа, имеет в себе вкладку World of Warcraft. Но только спустя 3 года с четвертью появилось разделение этих вкладок. На текущий момент, если мы перейдем к Twitch, то мы можем увидеть это небольшое разделение. Давайте перейдем и все глянем. Я вам все покажу. Управление трансляцией Twitch. Панель управления. То, что остается за кулисами, то, что обычный зритель никогда не видит и не увидит. В чем суть? Мы тут кликаем «Изменить данные» и выбираем категорию, в которой мы стримим. Ранее было только World of Warcraft, и на этом все. Теперь можно сделать выбор. World of Warcraft Classic. Выбрав Classic, мы стримим именно в эту категорию, и все. То есть, если к нам приходит человек, который прям жить без классика не может, который прям пишет стримишь ли ты классик, играешь ли ты в лич, а покажи лич, а покажи классик, а пойдем в классик. Мы направляем его в эту категорию, он идет туда, и он там наслаждается контентом старых рейдов, в будущем там ульдуары и этой ледяной короны. Окей, все. Как я сказал ранее, есть люди, которые прям, ну не могут просто жить без классики. И такие люди порой агрессивны в своих высказываниях. Я не вижу смысла вообще показывать свою агрессию в интернете, в чатике. Это же вообще какой-то просто ужас. Само собой, в последнее время два таких человека было найдено, и они какую-то прям нереальную агрессию в чате написали. Это первый. То есть я его все. Я его уже не учу жить. Он в блокировке, пусть сидит. Если захочет вновь писать в чатике, ну, пусть делает новый аккаунт. Право его. Ну, ему придется прикреплять телефон, прикреплять e-mail. Как говорится, удачи. И второй, я что-то не то сказал про ДК Про то, что их можно создавать, даже не имея 55-го левела персонажа Мол, типа, что это за классика вообще, да, такая Ну, мне неприятно, например, такое Выдвинуто было такое оскорбление Аналогично, блокировка Ну, зачем такие оскорбления писать в интернете? Я не знаю Ну, ношу я очки, ну и что теперь? Что в этом такого? Да, я плохо вижу, ну, поэтому я их и ношу Логично, логично Вот и все Будьте добрее друг к другу Смотреть классик смотрите классик кто хочет смотреть ритейл смотрите ритейл всех вам благ счастья здоровья берегите ноги мойте руки не забывайте о ссылочках в описании до скорого